открыто. Тук-тук. Привет. Заходи. Привет. С вами Лиля. И Михаил. И Михаил. И сегодня мы хотим вам показать обзорную экскурсию нашего строящегося дома, о котором мы периодически говорим в своем видео, что... И что же это такое? Итак, начнем с самого входа. Только что мы зашли с вами. Ну, тут будет гардероб маленький для да. гостей. Фактически он уже там и О, есть. Там и так далее. Маленький коридор. И сразу любимое место всех. Это санузел. Гостевой санузел, в котором работы сейчас ведутся. Плитка. Крупноформатная такая. Угу. Плитку Из... я, кстати, выбирала сама. Дизайн делал. Вы да, пока плохо видно. Да, у меня получается, что здесь как бы, под дерево. А, как называется? -то? Из-за этой крупноформатной плитки Мы ждали нашего плиточника более, Порядка, наверное, полутора месяцев у -у -у. Не все берутся Хорошо, Не все берутся за такую большую плитку Здесь у нас встроенный гараж В дом Пока он, конечно, завален Всем добром Тетрис здесь перекладывается Дрова для будущего камина И здесь котельная Котельная Котельная Электричество, вода Тепло, все здесь. Выходим из гаража. Здесь и... самая картинная галерея. Наш мастер рисует проекты, как что расположить плитку, чтобы нигде не ошибиться, чтобы все было красиво, классно, вообще классно. Ну как показывает практика строительства и, а, та пословица, поговорка: семь раз отмерь, один раз отрежь. Поэтому да, поэтому необходимо все точно отмирить. Так, здесь большое пространство Получается где-то 50 метров, наверное, квадратно Да, это первый этаж Он у нас без перегородок фактически mm -hmm. Если не считать вот этой вот э, Давай, Непонятной формы сюда, сюда сразу мы заныриваем Пошли на кухню Это будет кухня Сюда мы строим Сделаем встроенный шкаф холодильник В шкафу будут всякие там микроволновки Духовой шкаф вот, а здесь будет угловая кухня, и вот тут буквы будет, Г Заканчивается, и вот здесь как раз под светильниками будет небольшая барная стойка. То есть, если просто посидеть там кофе попить с кем-то вдвоем или одному, то самое классное место как раз будет. А, сюда... а расскажи, где у тебя будет мойка? Не как знаю. ты любила, хотела? Там окна. То есть, у нас будет сразу столешница с подоконником вместе. Ну, Без подоконника потом... сразу уходить туда в окно из потом, и столешница, и мойка нашим, будет прямо у окна. А здесь будет большой обеденный стол, где мы можете... будем... Ну, вот практически okay. вот где сейчас находится плитка плиткорез, здесь будет напротив окна находиться обеденный стол. Mm -hmm. На потолке куча э, отверстий mm -hmm. для света, да, мы очень любим свет. будет Светло. Светло. Так, это сама гостиная, здесь у нас вход, он же выход на задний двор. Да, там будет небольшой сад, глухое окно и здесь будет у нас камин, камин вот он как а здесь раз телевизор. каминная топка стоит ждет плиточника плиточник у нас тоже задерживается Почему плиточник? ой плиточник печник. печник печник mm -hmm. да телевизор mm -hmm. напротив диванчик пару пуфиков каких-нибудь ну человече. вот в принципе да и вот он первый этаж такой агитарный. вот Плитник пошли без деревянных ступеней, планируются еще деревянные ступени, закажем уже, когда дело к финишу будет идти, и мы передвигаемся на второй этаж, и сразу здесь. Ура! Это будет кабинет. Наша творческая зона прям играет. Вот эту стену я планирую расрисовать. Здесь что-то такое объемное большое. Они показали на первом этаже, где диван напротив телевизора. Мы хотим по всю стену сделать, собственно, ручно карту мира. Да, такие Сейчас собираем информацию, всю, какую лучшую штукатурки, или заказать лазерную резку какую-нибудь, или печать на стекле. То есть вариантов огромное количество, но будет здорово, когда... Грубо говоря, во всю стену карта мира. Моя гоноса, это огромный подоконник, на котором можно будет лежать, читать. Ну, короче, обалдетьте, смотрите в окно, как раз там у нас внутренний дворик. И... Но учитывая ширину 50 см подоконника, я говорю, что это ледяно-спальное место. Ну да, выгонишь меня сюда. Ну все, здесь будет тоже диванчик, стеллажи, стол рабочий, здесь шкаф встроенный небольшой, чтобы сюда вот Бумаги, ну совсем паре. небольшой как как два тебя как а сюда, сюда, да и здесь перегородок у нас больше никаких не будет то есть с лестницы как поднимаемся сразу кабинет что дает отсутствие перегородок дает больше пространства воздуха так, это детская мы пока не знаем что здесь Сама решать, куда и что сама решать и сама делать, так как она учится у нас на дизайнера-архитектора, поэтому мы ей сразу сказали, вот что хочешь, выбирай, то и делай. Ну вот комнату осталось ей прогрунтовать, потолок покрасил белой водоэмульсионной краской и все остальное все она делает сама. Ничего нет, здесь будет тоже ванная. Это санузел на втором этаже, да. Нет, здесь цвета пока цвета. даже цвета нет, не поставил. А здесь... И наша... самое, главное, самое да. главное. Да. Здесь наши сплаки. И самое мое любимое место будет вертиков. Здесь А здесь будет вертиков. Удобно, даже сразу хорошо. Вот тут среди одежду. И все, никаких шкафов лишних в доме не будет, никаких нагромождений и так далее, и так далее, То есть все... Гардероб сейчас больше, точнее, гардероб больше, чем нынешняя текущая наша кухня почти в два раза. То есть здесь 11 квадратных метров гардероб. В общем-то и все. И окна у нас очень интересные, потому что крыша... Полумансарный этаж, да. да. Здесь получается высота 2 метра и поднимается к трем. 2? Да, Двух. да. Двух. По всему дому сделали теплые полы и первый, второй этаж в доме тепло, да. хорошо. Метр хотелось бы, когда мы переедем. Да, мы уже планируем переезд, наверное, с прошлой зимы, угу. но как показывает практика, опять та же самая поговорка против света стоишь. Семь раз семь раз отмери, один раз отрежь. Поэтому, может быть, мы, может мы и медленно делаем, но зато качественно, да. Так что скоро Да, в принципе переезд уже совсем скоро состоится и мы с радостью будем приглашать гостей, с радостью будем снимать все наши видео здесь уже. Да, уж здесь будет место много для съемок, красивые фотозоны мы сделаем. Вот все классно. Так все, следите за нашими месте. видео. В принципе, вот такой вот обзор. Короче, вот на этой стене мы хотим сделать... Карту мира всю стену здесь диванчик такой. Сначала хотели чем-нибудь под кирпичи, но потом передумали. Лучше карту мира. И карту мира мы будем также снимать весь процесс снимать, объяснять, показывать, что в итоге у нас получилось или не получилось тоже увидите. Вот поэтому мы стену не штукатурим, не шпаклевали из-за того, что планировали здесь кирпичи, поэтому сейчас нужно будет шпаклевать все, выравнивать финишно и Посмотрим, что будет дальше да. Если есть какие-то технические моменты по стройке Вопросы вы можете задавать да, Что-то, если где-то увидели Какой-нибудь косяк от строителей Есть время еще у нас исправить Поэтому рады будем вас комментариях Пишите да. Ребят, всем успеха, Всем желаем сбычи мечт Пока-пока